Показали, точнее, даже попросили вам задать вопрос относительно цивилизаций, которые империи, которые сами себя добровольно оградили. Вот вы сказали... Плохо вот, слышно. Вот по поводу... Вы рассказали по поводу Китайской империи, которая себя добровольно оградила от внешнего влияния, уничтожила свой флот. А могли бы вы привести другие примеры? Спасибо. Спасибо. <связано> 1542 год. Португальская... ну. Китайская джонка, которая везла португальский груз, аркебуз, терпит крушение у острова Танагасима. Местный дайме смотрит этот багаж захваченный и обнаруживает там огненные палки, аркебузы. А в это время Япония переживает давно уже идущий процесс вот этого самого э, воин всех со всеми феодальной раздробленности, потому что монголы до них не дошли, они попытались это сделать, но подул священный веритер Камикадзе, и проблема была решена, и после этого самураи рубили друг друга во славу своего сеньора, своего Эдуаймы или какого-то другого, вот, и это все продолжалось и сопровождалось колоссальным подъемом ку японской культуры. Да, Дзен-буддизм японский, все это, золотой храм, это все построено в это время. Великие японские города и так далее. То есть Япония воюет, все воюют со всеми, города развиваются, культура развивается, самураи совершают сыпуку себе, в общем, все нормально, все довольны. Появляется это ружье. А, посылается, вызывает своего оружейника, который делает мечи, говорит, я хочу такую. То едет на континент. Китайцы, китайцы были знакомы с этим давно, они и сами делали огнестрельное оружие, но это для них было не важно. Встречает португальского оружейника, продает ему свою красавицу-дочь. В ответ он получает то, что он не мог понять сам, как работает ударно-спусковый механизм. Он приезжает, и он через год налаживает производство. Значит, это сороковые е годы. 16 века. К 70-м годам 16 века японцы производили больше огнестрельного ручного оружия, чем, чем Испания и Португалия вместе взятые. Более того, они производили его хорошо, потому что они были японцами. Более того, они изобрели, например, сошник, который в Европе появится много позже. Более того, они решили проблему болезненную для любого фитильного оружия. Когда ты поджигаешь фитиль, хорошо, но когда идет дождь проливной, то с фитилем могут быть проблемы. И это знают все. Что сделали китайцы? Они на казенную часть стали сажать лакированные коробочки, которые давали полную водонепроницаемость, и можно было под проливным дождем вести огонь. В Предприимчивые военачальники набирают крестьяна сигару и формируют из них солдат, которые учатся стрелять. Стрелять у их учат по командам, по разделениям, то есть они осваивают технику залпового огня. В 1577 году некий Ода-Набунага, полководец, разбивает цвет э, самурайского воинства, которое наступало на ряды этих самых Осигару. Правда, был дождь, скользили лошади, было большое пространство, они еще поставили заграждение. Ну, в общем, их расстреляли, как в фильме, может быть, кто-то смотрел «Последний самурай». Э, но это, там все таки в XII веке происходит, а это был XVI век. После этого... Не сразу, конечно, но происходит усиление центральной власти. Сюгун Тайтоми Хидейосе э, у него явная паранойя была, но тем он себя вообразил богом войны, но тем не менее он объединил страну, пытался завоевать Корею, но ему это в конце концов не удалось. А уже следующий Сигун из рода Такугава Токугава, Токугава ЕСу, объединяет страну. И последний бой дается уже в 30-е годы, э, Симабара. Осада Симабара, где были христиане, раскольники они, конечно, были взяты, крепость им помогли голландские, голландская артиллерия, голландские корабли. И все. Япония объединена. И дальше она будет единой навеки. Все, феодальная раздолженность кончилась. Так у Гава приходит к власти, и достаточно быстро, он, он все-таки самурай, и достаточно быстро делает то, что, в общем, давно хотел сделать каждый самурай запрещает огнестрельное оружие. Потому что это, ну, естественно, это переворачивает всю социальную иерархию. Самурай, так же, как рыцарь, это продукт рафинированной культуры, э, высокого воинского искусства. Это с детства да, выводится порода людей, с детства он тренируется. А тут любой мужик его может из-за кустов убить, как убили э, рыцаря бесстравших и упрека э, Бояра. Да? Его убили из аркибуза это вообще кошмар полный во время итальянских. Войн. Э, и запрещается ношение огнестрельного оружия, потом запрещается хранение огнестрельного оружия. А в том заключается изготовление огнестрельного оружия. В Японии остаются мастера фейерверков неподражаемые, но производство огнестрельного оружия останавливается. И поскольку Япония была достаточно сильной, чтобы туда кто-нибудь пытался завоевывать, но Китай был достаточно большим, чтобы японцы пытались его завоевать, а в Корее они один раз сходили, им больше не хотелось, Поэтому до середины 19 века у них не было огнестрельного оружия. Потом появляется канонерская лодка Роберта Пири, который нарушает систему запрета и ничего нельзя сделать, потому что у американцев есть пушки и ружья, а у японцев их нет. Это классический пример того, что центральная власть, усилившись, может остановить технический прогресс. Любой король, Франциск I. Карл I Испанский, он же император Карл V uh, Священной Римской империи. Uh, я думаю, что король uh, Генрих VIII, у которого было много жен английский, они бы двумя руками подписали эдикт о запрете огнестрельного оружия. Им советовали это. Но они не могли этого сделать, потому что если бы Франциск I это подписал, то его сосед, менее щепетильный, его бы завоевал там, в считанные минуты. Ну или там, в считанные месяцы. Раздробленность мешала остановить технический прогресс. Нормальная ситуация, технический прогресс остановим. И Винстон Дэвис, один из теоретиков там, теории модернизации, писал, что у нее такая книжка есть «Баррикады на пути прогресса». Что прогресс происходит, да, конечно, там, где есть определенные условия. Но важно изучать не то, кто там может осуществить этот прорыв, но важно изучать э, противников инноваций. И вот прорыв происходит там, где они слабы. Вот в Европе они казались слабы именно в силу своей разобщенности. Там, где можно, там империя прогресс останавливает, ну что мы наблюдали, во всяком случае я наблюдал воочию. Зачем нам кибернетика, в конце концов?